Масса заряженного огнетушителя 2 килограмма 100 грамм. Продолжительность подачи заряда 5 секунд. Расчет по площади до 5 метров квадратных. Срок эксплуатации огнетушителя 10 лет. Огнетушители ежегодно должны проходить лицензированную проверку и через каждые 2 года перезаряжаться. Более подробную информацию о пожарном оборудовании